Привет! Вы на канале компании АвтоСтронг. Opel Astra H довольно-таки популярный автомобиль. Astra очень бодро продавалась в Европе и в наших странах. Ее выпуск начался в 2004 году, а закончился аж в 2014. Причем на родном европейском рынке поколение H заменили на поколение J в конце 2010 года. С 2008 года Astra H начали собирать на заводе под Санкт-Петербургом, а в 2010 году наладили крупноузловую сборку в Калининграде. Напомним, что все VIN машин, которые были собраны в России, начинаются с буквы X. Сборка хэтчбеков и универсалов с 2010 года продолжилось на заводе в Польше. Opel Astra H существует в пяти вариантах кузовов. Помимо всем привычных пятидверного хэтчбека, седана и универсала, еще существует купе GTC. Ну, по сути, это трехдверный хэтчбек, а также кабриолет, Twin TOP. Их собирали. Только в Германии. Opel Astra H и сейчас выглядит довольно свежо, но учтите, что большинство этих машин не были оснащены системой стабилизации ESP, а еще у этой Астры не было современного автомата. Встречается четырехступенчатая АКПП, а также пятиступенчатый Робот Easy tronic Opel Astra H удачная модель и надежный автомобиль. Подавляющее число владельцев очень довольна этой машиной и, действительно, при нормальной эксплуатации и своевременном обслуживании эта машина пройдет несколько сотен тысяч километров. Astra H устроена просто и добротно, но, естественно, могут портить впечатление откровенно уезженные экземпляры. А сегодня мы вам расскажем абсолютно все на что надо обратить внимание при покупке и эксплуатации Astra H. Начинаем! Кузов Astra H сделан добротно, у него не только высокий рейтинг пассивной безопасности, но и практически полное отсутствие проблем с коррозией. То есть этот Opel не гниет даже после десятков холодных и соленых зим. Однако лакокрасочный слой здесь тонковат, достаточно легко скалывается от камушков и лопается под молдингами. К сожалению, коррозия появляется и подрывает краску на порогах и колесных арках. Может свести кромка двери багажника, а также появляются рыжики вокруг лобового стекла. Машины российской сборки охотно рыжеют по краям дверей. Также у них протирается краска на дверных ручках. Рекомендуем один-два раза в год сливать воду из полости в порогах, снимая резиновые заглушки в их отверстиях. Мутный и посеченный «коклофар» говорят о значительном пробеге автомобиля. На многих машинах криво висит или оторвана вот эта резиновая губа, а это говорит о контактах с бордюрами, угробами и вылазками на бездорожье. Если передний бампер хоть раз сорвется с креплений, то вернуть его с ровными зазорами вдоль крыльев Вряд ли получится, но выход есть. Надо просто купить новые пластиковые крепления и установить. Крепление стоят по 12 долларов штука. Вспомним и про лопнувшие стекла противотуманных фар. В оригинале их плафоны сделаны из закаленного стекла, но все-таки крупные камни способны их разбить. Также небольшая трещина может разрастись из-за попадания воды или снега на горячее стекло. А еще коррозия может испортить отражатели противотуманок, если вода попадет внутрь. Оригинальные противотуманки на рынке стоят 130 долларов. Есть много заменителей и также продаются стекла по 15 долларов. Также обратите внимание на крышу любой версии Astra H. Исключено, что там, на черных молдингах, вы видите неприкрытые заглушками отверстия под релинги багажника. Иногда на «Астрах-Аш» отклеиваются боковые зеркала, то есть сами стекла отклеиваются от пластиковых креплений и падают на асфальт. Чтобы этого не случилось, естественно, лучше их превентивно переклеить, хотя стекла могли быть переклеены предыдущим владельцем. Со временем на Astra Аж провисают передние двери, о чем говорит посторонний стук при захлопывании дверей, а также оттопыривание нижнего края дверей в закрытом состоянии. Если дверь еще не люфтит на петлях, то можно отрегулировать ответную часть замка, то есть байок. А лучше купить новые байки вместе с их винтами. Если передние двери люфтят в петлях, то придется потрудиться. Люфт происходит из-за износа шплинтов и их отверстия в самих петлях. Сложность в том, что петли приварены к кузову. И чтобы их поменять, надо петли аккуратно спиливать, либо мастерить втулки для старых петель и новых шплинтов. Если после дождя или мойки вы обнаружили мокрые передние ковры или влагу на порогах, то тогда... Снимайте обшивку передней двери и восстанавливайте уплотнение вокруг динамиков. Именно оттуда льется вода, которая просачивается сквозь двери и стекает вниз к дренажным отверстиям. Добавим, что кнопка двери багажника не очень хорошо защищена от влаги. Под ее резиновый колпачок может попасть вода не только во время мойки, но и во время дождя. Кнопка может выйти из строя, а зимой и вовсе замерзнуть. Умельцы снимают кнопку и садят ее резиновый кожух на герметик. В Opel Astra H, которая постоянно возит задних пассажиров, очень часто обрывается жгут проводов в задней двери. Жгут обрывается в гофре в дверном проеме и очень часто близко к электроразъему. Но хороший электрик может качественно восстановить эти провода. Многие экземпляры Opel Astra H прошли через процедуру ремонта модуля CIM. Из этого модуля торчат оба подрулевых перекрытия включателя, а также там есть шлейф для соединения с клавишами на руле, а также клаксона. Этот модуль завода имеет неудачную контактную группу на 6 пинов. Иногда в ней просто пропадает контакт. Обычно из-за окисления пинов, реже из-за трещин в пайке между пинами и электронной платой. Есть случаи обрыва гибкого шлейфа. Если модуль CIM барахлит, то все кнопки на руле срабатывают через раз или отключаются насовсем. Ремонт этого модуля несложный. В большинстве случаев можно обойтись просто паяльником. Еще одна пакостная неприятность Opel Astra H это поломка вала заслонки рециркуляции системы вентиляции. Если обламывается вал, то переключение на забор воздуха снаружи и из салона прекращается. Если обломан вал, то переключение режимов рециркуляции происходит с хрустом, который слышен где-то в районе бардачка. На многих автомобилях заслонка и ее вал были заменены еще по гарантии. Новая заслонка стоит около 100 долларов, но благодаря творческому ремонту можно восстановить обломанный вал и надежно прикрепить его к заслонке. А вообще вал обламывает из-за чрезмерно мощного сервопривода, поэтому умельцы придумали ограничитель напряжения, который как переходник подключается между сервоприводом и его проводкой. Еще одна особенность электроники OPE для программного доступа к электронным блокам, а также их прошивки и программирования, и для привязки новых ключей нужен четырехзначный код, который называется «Карпас». Вообще он приколот к сервисной книжке, но если код утерян, то узнать его можно у дилера по VIN, либо же обратиться к электронщикам по Opel, которые найдут его с помощью программатора или даже через диагностический разъем. Но бывают случаи, когда на машине меняли ЭБУ, привязали его к этой машине, но не сбросили информацию о машине-доноре и карпас. Такая неприятность обнаруживается при привязке дополнительного ключа. В этом случае карпас надо извлекать непосредственно из иммобилайзера, но не каждый специалист по Opel и по изготовлению ключей может справиться с такой задачей. Откровенно неудачных двигателей под капотами Opel Astra H нет. И хотелось бы сказать, что практически на все моторы, о которых мы сейчас будем говорить, на нашем YouTube-канале есть подробнейшие обзоры. Все ссылочки будут в описании к этому ролику. Базовый 1,4-литровый атмосферник устанавливали на все Opel Astra H европейской сборки. Это хороший и неприхотливый мотор с цепным приводом ГРМ, гидрокомпенсаторами, заслонками Twinport и клапаном EGR. Но не будем на нем подробно останавливаться, потому что Astra H с ним мало, и у нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора. До начала 2007 года на Opel Astra H устанавливали двигатель 1,6 Twinport. Это такой же, как 1,4 только увеличенного рабочего объема. Все самое важное собрано в отдельном обзоре на нашем канале. 1,8-литровый двигатель до рестайлинга тоже относится к старым моторам. Он появился в в 1998 году и является продолжением еще более старого двигателя. Это предельно простой мотор с ременным приводом ГРМ и изменяемой геометрией впускного коллектора. Если захотите подробно заглянуть внутрь этого мотора, то есть подробнейший обзор на нашем канале. Иногда в продаже можно встретить дорестайлинговый и рестайлинговый Opel Astra H с двухлитровым турбомотором. История этого двигателя уходит своими корнями в 90-е годы к очень живучим, бодрым двигателем с чугунными блоками цилиндров. 2.0 Turbo живучий, быстрый и недорог. В ремонте. Хотя на сегодняшний день до конца неизвестно, сколько здоровья осталось в этих моторах. На дорестайлинговых Astra H очень редко встречается прямо атмосферник объемом 2,2 литра. Этот мотор с капризной дорогой топливной системой мы тоже подробно разобрали до поршней и коленвала. Рестайлинг у Opel Astrache случился в 2007 году, и вообще обновленных машин больше на дорогах и в продаже. После рестайлинга линейка двигателей помолодела, появились новые атмосферные моторы объемом 1.6 и 1.8. Это практически идентичные двигатели, а вот, кстати, Старый 1.4 Twinport и новый 1.6 на универсалах Astra h можно встретить заводским газовым оборудованием. Итак, моторы 1.6 и 1.8 имеют ременной привод ГРМ по два фазовращателя, а вот гидрокомпенсаторов в приводе клапанов нет. Но это не особо беспокоит владельцев, которые эксплуатируют автомобиль на бензине, а не на газу. У этого двигателя, а также у старого 1.6 Twinport дорогой термостат, который обойдется в 130 долларов. А служит он примерно всего 70 тысяч километров. У этого термостата отваливается резиновое уплотнение, и тогда антифриз начинает циркулировать по большому кругу вместо этого термостата. Лучше поставить термостат в исполнении для мотора Chevrolet. Он стоит не намного дешевле, но служит гораздо дольше. А вот из-за неисправного и врущего датчика температуры, который находится рядом с термостатом, эти двигатели будут плохо запускаться в холодную погоду. Фазовращатели этих моторов доставляли хлопоты в гарантийный период, но эти проблемы решали дилеры. При больших пробегах и экономии на моторном масле фазовращатели изнашиваются и начинают тарактеть при утреннем запуске. Кстати, в блоке цилиндров за генератором есть Винт под шестигранник, который можно открутить и получить доступ к обратному клапану в масляном канале ГБЦ. И если поменять этот клапан, то можно вылечить утреннее трахтение фазовращателей. Не игнорируйте ошибки по системе изменения фаз газораспределения, потому что помимо ухудшившейся тяги двигателя все может закончиться выдавливанием масла прямо на ремень ГРМ с высокой вероятностью его перескока. Кстати, новый фазовращатель, один для этого мотора, стоит 180 долларов. Еще эти моторы охотно пропускают масло по сальникам и клапанной крышке. То есть масло в свечных колодцах еще быстрее прикончит модульную катушку, которая и без того славится слабыми изоляторами. Если в расширительном бачке появилась масляная эмульсия, то тогда надо поменять прокладки теплообменника масляного фильтра. А вместе с ними еще лучше поставить новую крышку расширительного бачка. Лучше ставить от Opel Astra J, а также от Opel Insignia. Она служит дольше и предотвращает риск раздувания. Трубок системы охлаждения. Еще присматривайте за трубкой, которая подводит антифриз к дроссельной заслонке. Если она задубела, то значит скоро лопнет и выльется немало антифриза. На оба этих двигателя 1.6 и 1.8, на нашем канале, естественно, есть подробные обзоры. Там больше информации, в том числе и про мембранный клапан в клапанной крышки, и про не всегда удачные блоки управления этими двигателями. Обновленные Astra H получили 1,6-литрон. Новый турбомотор, на который у нас есть тоже подробный обзор. Машины с этим двигателем покупают истинные фанаты горячих опель. Это, в принципе, неплохой мотор. Он сделан на основе 1,6-литрового атмосферника. Ну, список слабых мест такой же, но этот двигатель, первый из агрегатов Opel, начал разрушать и плавить поршни. Для Opel Astra H были подготовлены три совершенно разных турбодизеля. Все они были доступны на протяжении всего периода выпуска этой модели, но устанавливали их только на европейских заводах Opel. У нас на канале есть подробнейшие обзоры этих двигателей, так что, если нужны подробности, все ссылочки вы найдете в описании. Все эти двигатели оснащены топливными системами Common Rail с электромагнитными форсунками. У двигателя объемом 1.3 в приводе ГРМ цепь, у остальных зубчатый ремень. Младший двигатель объемом 1.3 является итальянской разработкой. В целом этот двигатель порадовал минимальным расходом топлива и хорошей надежностью. Двигатель 1.3 CDTI не должен греметь цепью. Дымить из маслозаливной горловины также должен бодро тянуть и быть сухим снаружи. Обслуженную Астру с этим мотором можно смело брать. Двигатель 1.7 CDTI – это детище японской компании Suzu. на astra Аж эти двигатели встречаются с топливными системами Bosch и Denso. О том, как их отличить, мы подробно рассказывали в нашем обзоре. Это тоже хороший и неприхотливый двигатель. Но у него есть одна особенность, которая связана с установкой форсунок, о которой владелец должен обязательно знать. Флагмановский для Opel Astra H турбодизель 1.9 CDTI был создан инженерами компании Fiat. Это очень бодрый двигатель. Его 120-сильную версию можно встретить в паре шестиступенчатой АКПП. Буквально единственная проблема этого мотора – это вихревые заслонки. Все остальное в нем хорошо сделано, надежно и просто. Opel Astra H донашивала старую пятиступенчатую МКПП. F 17 Эта трансмиссия устанавливалась практически со всеми бензиновыми двигателями и с одной модификацией мотора 1.7 CDTI. Если эта трансмиссия установлена в паре с стандартным двигателем объемом 1.4, то беспокоиться не о чем. Но масло надо в ней менять каждые 40 тысяч километров. А вот другие моторы, компаньоны этой механики, способны подорвать ее здоровье. Кстати, у нас есть подробнейший обзор этой трансмиссии на нашем канале. В ней ломается буквально все. То есть изнашивается дифференциал, но чаще изнашивается передний подшипник вторичного вала. Чтобы продлить ее жизнь, надо не жалеть ни времени, ни денег на замену масла и на регулярные проверки масла на наличие стружки. Зонт с магнитом на конце можно вставить в корпус трансмиссии через отверстие открученного сапуна. Если трансмиссия F17 гудит на ходу, а зонт обнаружил стружку, то тогда надо ремонтировать эту трансмиссию, либо купить отличную БУ в компании «АвтоСтронг». Кстати, для замены масла надо снимать поддон, так как сливной пробки у нее нет совсем. Затем поддон надо установить на новую прокладку. Сбоку на корпусе трансмиссии есть контрольно-заливное отверстие, а вот на его пробке предусмотрен магнит. и Ориентироваться можно по налипшей на него стружке. Масло можно заливать через это отверстие, но лучше это делать сверху через отверстие под сапун и заливать, пока масло не потечет через боковое заливное отверстие. Кстати, некоторые мастерские предлагают заменить коробку F17 на D16 от Chevrolet. А также есть вариант установки пятиступенчатой механической трансмиссии F23, но тогда придется переделать крепление двигателя. Кстати. F23 ставилась в с двигателем 1.7 CDTI мощностью 100 лошадиных сил. Шестиступенчатая механика M32, как в нашем случае, не обладает абсолютной надежностью. Но... На Астре H до гула и износа эти трансмиссии ходят долго, особенно если владелец налил больше масла, то есть выше контрольного отверстия. Также на нашем канале у нас есть подробный обзор этой трансмиссии. Кстати, на Opel Astra H в паре с этой коробкой используется двухмассовый маховик, который все-таки когда-то попросится на замену. А это Недешево. В паре с двигателем 1.3 CDTI работает шестиступенчатая механика M20. Это облегченная M32, которая тоже нуждается в периодической замене свежего масла, а также ее дифференциал может не выдержать агрессивного буксования. Двухпедальная Opel Astra. H с двигателями 1.4 и 1.6, а также с турбодизелем 1.3 CDTI оснащались роботизированными трансмиссиями EZ-Tronic, также известными как MTA. Конструкция роботов предельно проста – это трансмиссии F17 и F20, и на них навешаны сервоприводы для переключения передач и управления сцеплением. То есть к стандартным проблемам этих трансмиссий были добавлены еще проблемы с сервоприводами. Но не все так плохо. Практика показывает, что до каких-то глобальных ремонтов эти трансмиссии ходят по 250 тысяч километров. На самом деле они устроены очень просто. По моторчику в двух сервоприводах выбора передач, также один моторчик в автомате сцепления. И да, при больших пробегах требует замены щетки коллекторов моторов, но меняются они просто, буквально. Приводе сцепления может износиться подшипник вала моторчика, также может износиться главный тормозной цилиндр. Но все это меняется очень просто и недорого. Мастерских по ремонту эзитроников уже предостаточно. Диски сцепления робота тоже служат долго, однако, если машина находится на светофоре более 20 секунд, надо обязательно включать нейтраль, потому что выжимной подшипник изнашивается ускорбленность темпами. При исправном сцеплении в драйве машина с e tronic сразу начинает неторопливое движение. Также раз в 20-30 тысяч километров в сервоприводе надо поменять жидкость. Там обычная тормозная жидкость. Но для этого обязательно нужен фирменный сканер, который может еще и сделать адаптацию сцепления, если появились удары при торможении и при резком нажатии на педаль акселератора. Да, Изитроник нетороплив, как выпускник автошколы. И машина может откатиться назад при старте в год. Но жить с ним можно. А вот настоящие автоматы достались только Астрам с двигателями бензиновыми объемом 1.6 и 1.8, а также с дизелем объемом 1.9 литра. Это разные трансмиссии, хоть обе и созданы компанией Айсин. В первом случае это четырехступенчатая AF17, она же Айсин 6041SN. У нас на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Если в ней менять масло каждые 60 тысяч километров, не отжигать, а также оснастить ее индивидуальным масляным радиатором, то эта трансмиссия проходит более 300 тысяч километров. А вот если пренебрегать нормальным сервисом, то тогда автомат этот может забуксовать до 200 тысяч километров. Но в этой трансмиссии сделано все просто и ремонтируется недорого. В общем, она не опустошит ваш кошелек. Итальянский турбодизель мощностью 120 лошадиных сил под капотами Astra H дружит шестиступенчатой автоматической трансмиссии ASIN TF80SC, она же AF40. Это куда более современная и шустая трансмиссия, которая не имеет проблем по части надежности. Мы, кстати, подробно ее тоже обозревали. Серьезные проблемы и поломки у этой трансмиссии были из-за попадания антифриза в АТФ из хлипкого радиатора, который встроен в основной. Но эта проблема существовала до 2007 года. А теперь минуточку внимания. Хотите знать, как правильно погонять лысого? Хотите знать, что лысый сделал с бойцом ММА? Хотите узнать, как правильно закадрить мотор? Прямо сейчас подписывайтесь на наш новый YouTube-канал Ха -ха. И хорошее настроение вам гарантировано от компании АвтоСтронг. Ссылочка в описании. Прямо сейчас зайдите и подпишитесь. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в АвтоСтронге есть прекрасное подразделение МотоСтронг. Мы сами привозим мотоциклы из Европы с честными пробегами и продаем с полным пакетом документов. Нужен отличный байк? Обязательно обратитесь в МотоСтронг. Ссылочки в описании. Ну что, мы на 100 и продолжаем. На что еще можно обратить внимание под капотом astra H? Если панель приборов сообщила вам, что пропала зарядка аккумулятора, то вероятно проблема может быть в оборонном контакте на реле регуляторе. Контакт можно подпаять, но для этого придется снимать генератор. Со временем в электросистеме Astra H могут появиться просадки напряжения. При этом на АКБ будет нагреваться минусовая клемма, но генератор будет работать исправно. Все это говорит о том, что контакт на массу стал хуже и происходит недозаряд аккумулятора. Как финал этой истории, машина может не запускаться из-за того, что напряжение для пуска старта и для работы бензонасоса будет слишком низким. Также из-за не до заряда аккумулятора, бензонасос может отключаться на холостом ходу, а также могут происходить разнообразные глюки в электросистеме автомобиля. Например, центральный замок с пульта дистанционного управления может открываться через раз. Ну, а Самое простое решение этой проблемы – это добавление дополнительного провода на массу, а также очистка или замена наконечников всех минусовых проводов. Также держите в чистоте и порядке косу проводов. КБУ иногда там обрываются провода, что приводит к совершенно непредсказуемым последствиям. Шасси Opel Astra H предельно простое. Спереди стойки Макверсон, сзади обычная балка. Других вариантов нет. Подвеска предельно живучая. Все служит примерно 150 тысяч километров. Оба целинблока передних рычагов продаются отдельно. Шаровая опора зафиксирована на трех винтах, также продается и меняется отдельно. Целинблоки... 15 долларов передний, 25 долларов задний по оригиналу. Также оригинальная шаровая опора стоит 100 долларов, а вот хорошие заменители, то есть не оригинал, в 4-5 раз дешевле. Втулки переднего стабилизатора меняются отдельно. Оригинальная стойка стабилизатора стоит 50 долларов, заменители естественно, в разы дешевле. При больших пробегах наступает необходимость заменить все шесть сайлентблоков переднего подрамника. Процедура хлопотная, долгая, но нужная. Оригинальный комплект цилинд обойдется в 100 долларов. Передние ступичные подшипники слабоваты и уже начинали гудеть при пробеге в 150 тысяч километров. Подшипники быстрее выходят из строя, если автомобиль обут в шины диаметром 17 дюймов и более на стандартных высокопрофильных 15-16 дюймовых колесах подшипники ходят дольше. Подшипник продается вместе со ступицей и в него встроен датчик ABS. Оригинал стоит 160 долларов, не оригинал – вдвое дешевле. На Opel Astra H с турбированными двигателями, а также с прямовпрысковым мотором объемом 2,2 встречаются электронно-управляемые амортизаторы системы IDS+. Это очень хлопотные амортизаторы по стоимости передние или задние по 250 долларов штука для сравнения. Обычные пассивные как на этом автомобиле, по оригиналу стоит 60-70 долларов. При осмотре автомобиля на подъемнике обязательно обратите внимание на опоры двигателя, особенно на заднюю. Помимо лопнувшего демпфера можно обнаружить треснувшую опору. Экраны вдоль глушителя Opel AstraZone охотно отваливаются. Крепите их на шурупы, либо покупайте и устанавливайте новые экраны. А вообще на данном автомобиле их нет. Также обращайте внимание на пыльники троса ручника. Они протираются и туда попадает внутрь грязь и влага. Зимой может так получиться, что при отпускании рычага ручника колодки продолжают блокировать задние колеса. У Opel Astra H очень интересная ситуация с рулевой рейкой. Она гидравлическая, но ее насос приводится не от коленвала ремнем, а электромотором. Электромотор находится сразу под бачком с гидравлической жидкостью, а вся эта конструкция установлена перед моторным щитом с пассажирской стороны. Поставщиками рулевых реек для автомобилей Opel Astra H были компании ТРВ и ЗТФ. На большинстве автомобилей установлены рулевые рейки компании ТРВ, их можно отличить по пузатому бачку с большой крышкой. А вот на тех автомобилях, на которых установлена рейка ЗТФ, бачок узкий, почти белый, высокий, похож на литровую канистру от масла с небольшой узкой крышкой-пробкой. То есть на данном автомобиле установлена рулевая рейка ZF. Для рулевой рейки ZF предусмотрено три варианта рулевых тяг, которые немного отличаются по длине. Есть рулевые тяги для обычной подвески, то есть с 16-дюймовыми дисками, а есть два варианта для спортивной версии шасси, то есть дисками на 17 дюймов, а также на 18 и 19. Вот такие заморочки. А вот рулевая рейка ТРВ появилась еще на Astra G. Там один вариант рулевых тяг и наконечников, и рулевые тяги не подходят к рулевой рейке ЗТФ. Оба варианта рулевых реек одинаковые по надежности и ремонта пригодности. Да, могут потечь, но в продаже есть неоригинальные ремкомплекты со всеми сальниками. А вот если езда по ухабам приведет к износу зубчатой рейки или же золотни гидравлического распределителя, протрет борозды в корпусе, то тогда придется покупать б.у. рейку. Милости просим в «АвтоСтронг». Гидравлические насосы с электромоторами достаточно надежны, но при больших пробегах начинают барахлить, то есть перегреваются и отключаются до охлаждения. Эти насосы приходится менять вместе с бачком. Можно устанавливать БУ-детали. Ну что, сегодня мы постарались сделать самый полный обзор особенностей и слабых мест Opel Astra H. Как мы и говорили в начале, это простой и надежный автомобиль. Все нюансы и неисправности не происходят на каждом автомобиле, и тем более они не происходят одновременно. При адекватной, нормальной эксплуатации и при хорошем сервисе эти автомобили без каких-либо глобальных поломок легко ходят. И 400 тысяч километров после нашего обзора вы знаете практически все